Абоненты недоступны, да гордны и неприступные но любовь бегущей строчкой. Будто яркая комета, заряд всю планету, освещает дни и ночи. Друзья, всем привет! С вами канал Изи Трейдинг и его ведущий Осетров Григорий. Сегодня будет необычная тема. Новогодние праздники прошли. И вот эти новогодние праздники я решил потратить. А, неправильно выразился неправильное слово ставил Я решил использовать для того, чтобы найти новые интересные возможности применения в анализе теории торгового хаоса. Какие-то подобные ролики у меня уже выходили на канале, но они были не конкретные. В данном случае будет очень конкретно и очень долго. Друзья, смотрите, в этом ролике будут встроены ценные призы, подарки и сюрпризы для подписчиков каналов. С условиями вы сможете ознакомиться посмотрев ролик внимательно и до конца итак смотрите что у нас есть у нас а, через поисковик вы можете найти вот такой вот а, сайт средняя цена за квадратный метр общей площади квартир на рынке ссылку я вставлю под видео а, Здесь, на этом сайте, можно найти средние ценники и динамику цен на рынке недвижимости за определенные периоды. Да? Ну вот, если мы говорим про Республику Крым, то там, конечно, период будет не такой а, большой, потому что присоединение было совсем недавно. А если мы с вами говорим про все остальные, исконно... ну после развала Советского Союза, республики, которые остались и территории, да, то там можно смотреть с 2000 года историю. И я этим занимался. Ну, друзья, скажем, это было непросто. Ох, непросто. Мне пришлось перелопатить кучу данных. Мне пришлось перескачивать кучу таблиц, мне пришлось построить кучу графиков, так что пошлось с уважением отнеситесь к тому, что я вам сегодня э, расскажу и покажу. Итак, э, я постараюсь как можно понятнее пояснять, понятнее пояснять, э, постараюсь пояснять свои мысли, чтобы вам э, было удобней разобраться. Так. Открываю первую табличку, сейчас я ее перетащу. Смотрите, значит, этот сайт выдает информацию в табличном виде. Да, можете его скачать в Excel, в CVS-формате, и у вас все будет хорошо. Супер будет, да. И вы увидите, что с 2000, 2000 года по 2019 год, значит, цена изменялась так-то по кварталам, да. Эти цены по кварталам мы можем организовать в бары. Так, и вот что мы видим. Цена на недвижимость в Москве. Динамику цен с 2000 года на недвижимость в Москве. да. Вот у нас простроился график. Чисто технический анализ. Сейчас я его подвину так, чтобы его было видно. Так, так, так. Сейчас еще двинем. О! вот так вот как видно как видно ага, понял сейчас мы его еще подкрасим вот не задача да придется подкрашивать графики чтобы было ярче нагляднее видно да? но похоже вот так вот контрастно да и можно понять все отлично тогда остальные графики потерпите друзья придется остальные графики подкрашивать под это дело Смотрите, что у нас есть. С 2000 -го года идет статистика. Понятно, что э, в советское время недвижимость выдавалась на руки работникам. Ну, кто-то ее, конечно, приобретал. Тут отдельная история. А кому-то она выдавалась за выслугу лет или там по распределениям, или еще по каким-то <coughs>, причинам. Да? Собственно, ну, положим, стоила недвижимость там 5000 рублей. Да, на тот период времени, что ну, в современных деньгах, там если на квадратный метр поделить, наверное, там 100 рублей, 120-150 рублей квадратный метр. Да? Вот, соответственно, график был а, ну, очень близок к нулю. После там, 90 -х, х вот график у нас идет волнами. Волнами идет. Да? Здесь движение, как мы видим, в третьей волне. Вот то, о чем я говорил, снижение внутри цен. Если кто-то смотрел мое видео, то там был разговор о том, что рынок недвижимости, цена на рынке недвижимости будет корректироваться из расчета анализа того графика. Я буду эту историю периодически продолжать, да, и будем более, более и более конкретно уже анализировать сами графики и, так сказать, предсказывать, предсказывать это, все в кавычках, предсказывать движение цен на рынке. Вот. И что мы видим с вами? У нас есть импульсная волна вверх в 2006 году. После... 2006 года наступило некое затухание, и здесь идет у нас боковичок, такой флет. В этом боковичке у нас пока сформирована только лишь волна А. Здесь будет волна Б, и после нее еще волна С. С, возможно, откатится до уровней предыдущей коррекции. Где здесь была предыдущая коррекция? Да вот, в 2009 году... Кстати, мы рассматриваем с вами московский рынок. Да, в 2009 году была коррекция. Сейчас мы посмотрим на графики. Значит, цена квадратного метра самая низкая. Стоимость 158.900. И, соответственно, когда волна С скорректируется, когда скорректируется полностью волна С, то тогда будет выход в движение в новой волне будет ли она пятая? будет ли она третья? это нам неизвестно но друзья мои я еще и еще раз хочу обратить ваше внимание что движение направлено пока не перебиты максимум вот этих годов движение направлено в коррекцию в зоны цен 2009 года на недвижимость. Так что где-то в районе 158-169 тысяч рублей за квадратный метр нужно приобретать недвижимость. Если вы хотите инвестировать и в прибыль, и в рост основного ценника. Терпения вам, усидчивости и удачи! Так, но ну это было только Москва. Сейчас мы пойдем с вами дальше. Следующий регион. А, кстати, если у вас получится, да, то помотайте между ценниками разных городов, и вы увидите корреляцию, как рынок коррелирует между собой. Ценники как между собой а, коррелируют. Я прошу прощения за патологию, просто... Нужно понимать, что вот как у на фондовом рынке есть индекс РТС, который считается из основных бумаг на фондовом рынке. И за этим индексом РТС следуют все э ценники на рынке. Также на рынке недвижимости есть рынки Москвы, Санкт-Петербурга, основные центры, на которых... Идут продажи. Города-миллионники, короче. <coughs> и эти города-миллионники ориентируются, естественно, на центры. Райцентры. А райцентры ориентируются на Москву, Санкт-Петербург. Таким образом, все цены на рынке взаимосвязаны. И движение цен взаимосвязано. Есть, конечно, отдельные истории. Вот, если вы помните, был такой город... В Америке Детройт называется В котором а, было производство Огромное производство автомобилей Сейчас этот город а, Лишился всех своих производств И цен на недвижимость там лежат на полу Собственно и у нас есть такое в России да? Если у нас были моногорода Образованные вокруг неких предприятий Да то ценник на недвижимость там ну коррелируется, но ну, не ахти. А если предприятие закрылось, соответственно, все цены на всю недвижимость падают резко вниз. Лежат на полу, да, и город может оказаться вообще просто без жителей и невостребованным. Вот такая история. Значит, это вторичный рынок железа Санкт-Петербург смотрим Санкт-Петербург Санкт-Петербург у нас ведет себя веселее значит в этой опять же историю помним, что там дальше был какой-то минимальный уровень, сейчас это все растет, растет вверх растет, растет, растет и сан... на рынке Санкт-Петербурга если вы обратите внимание вот я курсором вожу была волна А, Б и С они сформировались то есть в этом рынке санкт-петербурга здесь все прошло быстрее и он имеет обгоняющий характер по сравнению с рынком москвы друзья вот вам все элементарно Видите, куда опустился ценник он опустился даже ниже ну 2009 понятно да ниже ценников предыдущей коррекции то есть если 2010 год тут минимум был 80 тысяч рублей за квадратный метр то коррекция прошла она ну не не ниже это мне так визуально пока что коррекция прошла 8 одну тысячу рублей и не пробила здесь был классический флэт так называемый флет боковое движение на фондовом рынке вот квартиры такие же фонды ребят если вы думаете, что вы, блин, такие крутые инвесторы в недвижимость, то, блин, вы такие же инвесторы в фондовый рынок, как, как и я. И вы такие же трейдеры, когда вы покупаете квартиры, как и я. Черт кто знает, что завтра будет в городе. Черт кто знает, что завтра будет с вашей ценой на недвижимость. Жить в полной уверенности, что, блин, я купил квартиру, и мои дети, внуки и правнуки обеспечены. Да, нет, тебе, не, сильнее, это... Вы сильнее, работаете не, в рыночной системе. Это не совдеп. Здесь цены не держатся. Здесь происходят разные события, разные случаи. И в рынке надо ориентироваться. А если вы приобретаете недвижимость вам тем более надо ориентироваться в рынке потому что вы туда вкладываете, извините не 10 тысяч рублей не 100 тысяч рублей а как минимум несколько миллионов рублей и ваши ожидания в любой момент могут не оправдаться так Поехали дальше. Я прошу прощения за лирическое отступление. Если кому-то не нравится, вы можете прямо сейчас нажать кнопочку «Отписаться» от канала и больше сюда не заглядывать. Эта информация не для ваших нежных нервов. Эта информация для людей серьезных, которые готовы увидеть и услышать новую точку зрения на свое нелегкое Итак, недвижимость на рынке Санкт-Петербурга вырастает в цене. Она имеет опережающую тенденцию по сравнению с Москвой. И в принципе мы можем ориентироваться, что ценник на недвижимость в Москве пойдет за рынком Санкт-Петербурга. Вот такая вот история. Хотя в абсолютном выражении Санкт-Петербург дешевле Москвы, дешевле по стоимости квадратный метр. Но, между тем, динамика в рынке Санкт-Петербурга опережающая. Так, поехали дальше. Оп. Волгоградская область, моя родная. Моя родная Волгоградская область. И вуаля. А, друзья, еще хочу сказать... Тоже еще лирическое отступление такое. Можете перемотать. Займет минут нет минут секунд пять. А вот а, новости, которые вы читаете в Яндексе, в РБК, в Херандексе, еще в какой-то ерунде, значит, там журналисты пишут о том, что цены на недвижимость подскочили, цены на недвижимость обвалились. Еще какую-то лабудень пишут, относительно чего они подскочили, куда они обвалились, относительно чего, на сколько процентов, на сколько в рублях. И причем такую же муть пишут вот аналитики при обзоре рынка. Там рынок упал на 1%, там или на 2000 пунктов. Да какая кому хрен разница, на сколько он упал или сколько он пускай рынок всегда находится в движении. В данном случае рынок Волгограда, здесь, конечно, можно только гадать, но вот а, у нас была иррациональная волна Б в данном случае. Да? А, если мы смотрим за рынком Санкт-Петербурга и Москвы, да, то обещает этот рынок нам рост. Но Волгоград это отдельная песня, отдельная история. По-хорошему нужно, конечно, при анализе рыночной ситуации лезть еще в демографию и отчеты областей о финансовом движении, о народном Это такая же экономика, которая никуда от вас не денется. Если вы думаете, что вы живете в своем маленьком замкнутом мирке, который ограничивается, там, не знаю, вашими прибылями, от какой-то невпупенной истории в бизнесе, то это, ребят, совсем не так. Вы живете в общей экономической среде, и какой-то пук какого-нибудь молокозавода в центре вашего, блин, прекрасного города может повлиять на весь ваш бизнес самыми кардинальными, ну, я не знаю... На все ваши доходы, на весь ваш бизнес самыми кардинальными вещами. И вы от этого не застрахованы. Вы можете только следить за динамикой. Причем следить за, динам за динамикой не в реальном времени, а в прошедшем времени. Вы смотрите на то, что было. И можете только на основании того, что было, предположить, не ожидая рынки, Не предположить, увидеть паттерны, которые будут там дальше. А потом уже эти паттерны журналисты напишут, что там пукнул молокозавод, там свиноферма разлетелась по всему городу, или еще какая-нибудь история, как с Трампом там ему объявляют импичмент каждый день. И после этих импичментов американский рынок то просаживается, то взлетает. Вообще рынок это такая штука, в которой участвуют миллионы человек в инвестициях. У кого-то шиза кроет, у кого-то не кроет. У кого-то есть сомнения, у кого-то есть инсайдерская информация. Там, как в фильмах. Но он весь рынок продавить не может. Он своей инсайдерской информацией сделал одно, да, а рынок решил по-другому. Вся его инсайдерская информация слилась. Вот так вот. Так что, ребят, переходим к реальности, смотрим на реальный рынок на реальные вещи, на реальные ценности. Кстати, золото и серебро и палади растут. Вам это о чем-нибудь говорит? Вы попробуйте, пойдите сдайте свое кольцо, там брошь, бриллиант. Они сильно выросли в цене? Заложить вы их можете, там, относительно там руб, рубль два вы больше получите на золото, бриллиант. Я понимаю, есть истории такие, когда люди с старинными драгоценностями там, ну, выкручивались из многих э, серьезных ситуаций, привет тому, кто понимает, о чем я говорю, вот, но как бы это не самый ликвидный, не самый рентабельный товар, да, в него вкладывать, если помните, был такой американский фильм, там... А Люди спасались от революции в стране И вот среди этих людей были, прошу прощения, еврейские богачи Эти еврейские богачи значит, уезжали на своем Роллс-Ройсе Забитом доверху, по-моему, американское Друзья, а теперь поговорим о розыгрыше. В розыгрыше принимают участие три монеты. Мамелюки Барсай, 1422-1438 год, дирхем город Дамаск. Копейка, Борис Федорович Годунов, 1598-1605 годы. И нацистская германская монета, Третий Рейх, 1536 150 года. Это ценные призы для тех, кто подписан на канал, поставил лайк, оставил комментарий и сделал репорт моего видео в своих соцсетях. Также в розыгрыше принимает участие билет на группу а, а по обучению трейдингу. Вообще это такое беспрецедентное событие. Да? Набирается группа из 10 человек. Стоимость обучения всего-навсего 5000 рублей. Группового обучения торговли на фондовом рынке 5000 рублей. Друзья, это ну, просто беспрецедентное такое предложение. Я сам от себя в шоке. И у вас есть уникальная возможность этим предложением воспользоваться. Жду вас. Забитым доверху э, золотом Значит, у него, в днище лежало золото Если я правильно помню, в багажнике лежало золото И вот они на всем этом добре ехали И история такая вышла, что э, в период революции золото-то их не ценилось Вообще никому не нужно оно было И им пришлось оставить этот автомобиль И все золото, по-моему, только один слиток удалось унести а, главе семейства, да, вот, вот они реальные ценности, да? причем и принципы инвестирования, да, Вы поймите, в революцию это революция революции, да, и интересы, хайп, волна, так сказать, другая, да, а реальные ресурсы, ну, он потерял этот миллионер. Уже не миллионер, поскольку он их потерял А кто-то их приобрел И вот после восстановления ситуации на рынке да, Реальные ресурсы начинают реально э, цениться Так вот, э, квартиры Это реальные ресурсы Сейчас в стране стабильность, слава богу Слава богу стабильность Поэтому э, э, все растет Как только у нас придут э, к власти расшатают вот нашу власть эти майдановские придурки во главе с вы сами знаете кем, кто у нас тут больше всех бузит на правительство тогда будет новое перераспределение рынков собственности если начнется такая же хорошая история как на Украине да если начнутся такие же мятежи, погромы, бунты людей будут сжигать все, все начнет обесцениваться но в, пред... в, р... в размерах России это вообще будет жуткая вещь вот из этих м... М... нехороших людей вообще допустить к тому чтобы они влияли на мнение и убеждения большого числа людей, это опаснейшая вещь то есть ну серьезно, люди раздувают вот, передел собственности Просто их руками это делается. Если вы этого не понимаете, то вам надо вернуться как минимум в школу и изучить историю. А желательно вам просто посмотреть историю украинских происшествий, да? недавних революций, которые были. Сценарии одни и те же. Какие-то добрые люди раскачивают, ситуацию хайп поднимается в другую сторону от реальных ценностей реальные ценности падают в цене и тогда начинается быстрый кровавый передел рынков после этого передела рынков конечно всем хочется спокойствия и добра но оттуда вылазят уже новые миллионеры и миллиардеры обычно те миллионеры и миллиардеры которые были до этого не сохраняют своих позиций Хотя бывают сильные исключения Да, если он был миллионер и миллиардер э, Был на волне этого хайпа Да, он попал в анализе этого рынка Как э, известный нам президент Да, он попал на волне этого хайпа В самую волну И он обогатился Еще больше Все просто поделили распилили у нас как говорит а, гоблин да? но ну, это не его шутка но вообще в его устах это звучит очень прикольно мы а, значит, а, од одни люди говорят мы учимся складывать и прибавлять а другие говорят а мы учимся отнимать и делить вот вам пожалуйста реалии реалии жизни вот те кто учится а разделять, отнимать и делить? Да, вот, друзья, держитесь от таких людей как можно дальше. Блин, но я в своей жизни сделал еще, конечно, много ошибок. Я сомневался, возможно, в хороших людях. Черт кто знает, жизнь покажет, кто на самом деле прав, кто виноват. Не знаю, посмотрим. Никто не знает, как правильно жить, да? А, значит, вот у нас была иррациональная волна Б и пошла волна С в коррекцию. Значит, чего я здесь а, могу ожидать? Вот если обратный откат цены перебьет а, ценники 2013 года 48, 40, 49, 500, да, то очень может быть, что цена на рынке недвижимости в России пойдет а, выше. Если же нет, то здесь может образоваться первая волна в нисходящем потоке в волне С, и тогда рынок недвижимости в Волгоградской области пойдет в зоны предыдущих коррекций, где в 2004 там, году, 2002 году. Чем будет обосновывать эти движения наша пресса? Все очень просто. Они скажут, что люди покидают город в поиске больших заработков. Населения не осталось в Волгограде, рабочих мест нету, бюджет с дырами. Вот так вот. Да. Но вы еще посмотрите. Через пару-тройку лет она все пьет. Так, а нам надо ускоряться, а то я что-то заболтался сегодня. Я еще, конечно, подредактирую этот ролик, но, блин, все равно заболтался. Так, поехали дальше. Хм. Новгородскую область. Вот интересно, да, Новгород уже. Если историю России помните, крутая, крутая цивилизация. Обос... Оба... Обособленная. Ну, крутой исторический памятник. Я там был в Нижнем Новгороде. Все очень-очень круто, но, блин, движется он как город-миллионник периферийный. Вот я город свой люблю, Волгоград, да, и Волгоградскую область. Ну, блин, обидно за этот город и за область, что какая-то ерунда происходит. И в Нижнем Новгороде такая же история, видите, тот же график мы видим. Ценники даже ниже, чем в Волгограде. Пожалуйста, если кто хочет срулить из Волгограда, открою вам секрет, и перейти в исторические центры России, по-моему, Нижний Новгород ходит золотое кольцо, да? То вперед из песни. Так, ой, это не то. Это, кстати, был план курса, обучающего видеокурса, который стоит сейчас. Сейчас, вот именно сейчас в этом месяце он стоит всего на всего 5000 рублей. За такие деньги, где вы найдете нормальное обучение, скажите мне. Так. Следующий. Астраханская область. Астрахань, собственно, не сильно отличается от Волгограда и Новгорода. Прошу прощения, что мне приходится вот этой ерундой заниматься. Она, конечно, отнимает время, но график становится нагляднее. Нагляднее. Опа. три три, три. -три пам пам Три, три, три, три, три 3 3 Вот 3 3 вот. в 3 3 3 вот 3 вот движение было гораздо веселее и оно пришло в зону предыдущей коррекции вот в Астрахани я бы сказал, что формируется пятая волна восходящего движения и здесь рынок будет нарасти кстати, если хотите переместиться в один из исторических центров России, вуаля можете переезжать в Астрахань. кстати, в Астрахани все примерно так же, как в Гаграфе только, как ни странно как ни странно, дороги там почему-то лучше, чем здесь. Э -э, Республики Татарстан. кого интересует Республика Татарстан? Оп. В Республике Татарстан все очень радужно. В Республике Татарстан цены растут. И цены растут стремительно. Причем, ну, сейчас это похоже... На окончании третьей волны восходящего потока, да, видите, цены начинают часто корректироваться после вот этого гэпа в третьей волне сильного, сильного движения вверх импульсного, да, здесь вот есть зоны коррекции, либо это растянутая третья волна, либо это уже началась пятая волна в третьей посмотрим как будет двигаться рынок дальше но однозначно в татарстане в республике татарстан а, если вы хотите попасть в рост, в рост недвижимости есть смысл там приобретать себе актив актив а так что я есть этот обзор так к чему ведется то а получается мы делаем с вами вывод, какой рынок у нас опережающий Пока мы видим, что рынок Татарстана и Санкт-Петербурга опережающий И суть-то такая, в какой области, в каком населенном пункте лучше всего инвестировать Да получается лучше всего инвестировать в Санкт-Петербург, Республика Татарстан Калининградская область. Тоже весьма веселая, причем вот это вот движение, это движение в третьей волне, причем импульсно. Калининградская область, вообще Европа, Гентарь, шикарно сюжай. Можно ехать хоть сейчас. Да, Калининградская область. И последний график, чтобы не затягивать. Поехали, поехали, поехали. тара Краснодарский край. А вот в Краснодарском крае. Хо -хо, хо хо Вот здесь интересно. Краснодарский край. Значит, надо понимать экономику края, да? Если хотите, в пяти, в пяти словах. Экономика никакая она пустая. Зона производства Краснодарского края это туристический бизнес. Если у вас есть какие-то крупные производства, работающие на всю Россию и на мир пожалуйста, напишите в комментариях. Краснодарский край. <звук> Я прошу прощения. И график показывает, что происходит в Краснодарском крае. Сейчас мы находимся в боковике. В боковике мы идем. И этот боковик будет идти еще в зоны предыдущих коррекций. То есть, то есть была просадка в 2012 году. Вот в эту просадку 49, 47, 48, 49 сюда придет ценник рынка недвижимости. Еще хочу подчеркнуть. Смотрите внимательно. Все газетные объявления, все истерики, Заказные журналистов это все фуфло, смотрите на реальную статистику Эту статистику ведут у нас э, предприятия, не предприятия, а муниципальные учреждения Которые регистрируют сделки купли-продажи Блин, понимаете в чем дело? Это не то, что вам пишут в объявлении Это реальные суммы, за которые продают реальные квартиры я понимаю, что там есть очень много всяких схем, когда увеличивают ценник, уменьшают ценник. Все равно средняя статистическая, арифметическая дает реальные показатели по рынку. На этом, друзья, все. Обязательно подписывайтесь на канал. Жду вас в новых видео с вашими комментариями, лайками, ну и, конечно же, репостами. До скорых встреч Обоненты недоступны, да и неприступные но любовь бегущей строчкой Буда яркая комета, а зарядь всю планету, освещая дни и ночи Мы то не в голубом экране, мы зашифрованы в онлайне, но вот она уже стрит с ней идет по жизни, даже делая ошибки Знаю, что любовь всегда права Пусть друг друга ищут люди